Всем привет дорогие друзья с вами вас сегодня мы продолжаем проходить туалет менеджмент симулятор ну или просто туалетный бизнес да В прошлой серии мы остановились на этом нам что там и раковины покупали апгрейдили их апгрейдили сейчас будем апгрейдить надеюсь туалет если деньги соберем если опять какая-то фигня не случится придется все сначала начинать ну там либо нас там что-то арестуют либо там еще что-то копы там поймают я не знаю бывает иногда такое один раз было такое, по-моему. Вне серии. шел домой уже, все там, сохраняться. И бах, меня арестовали. Пришлось заново начинать. Короче, да. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает. Да, и кто нет. <свы> и провести опять же мини викторину Она будет проводиться, наверное, до конца сентября. Или до... Когда, не знаю, до ноября, может, до октября, не знаю. Будет до... до Нового года даже, может быть. Я не знаю. Посмотрим на вашу активность. Или вы как хотите этой эвакторины. И... Нет, не хотите. Ну, не знаю. Короче, да. Вам нужно поставить лайки и подписаться на канал. И нажать на колокольчик за 5 секунд. Короче, да. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все. Если успели, красавчики, пишите в комментариях. Вообще, молодцы, да, все. Кто успел? Ну, кто не успел? Ничего страшного. Опять же, говорю. Мы эти пока вот пару секунд еще есть, пока я там говорю, <смоти> можете это все сделать сейчас. Да. Не знаю. Все, короче. А мы начинаем. Так, все, пошлите. Пошлите мыться давай. Мыться. Короче, нам очень много дел сейчас вот придется. Вот сейчас. Знаете сколько? Минут 40? Да, 40 минут. У нас серия идет по этой игре. А потому что я не успею по-другому. По-другому никак. Тут надо очень, но длинное время. Открой дверь. Нет, ну, ну куда ты выходишь? Ну просто открыть дверь, чтобы проветрить, да. Окна же у него не открываются. Бракованные окна, блин. Купил какие-то, блин, бракованные окна в Китае, блин. За 5 рублей, блин. И все и все Да, если будет лагать, я что-нибудь сделаю, так ничего. Вроде пока... Не, пока не лагает. Потому что это... Что тут вообще было? О, подлагивай. О, мужик уже идет. Блин, уже мужик идет, надо бежать. Я не успею помыть все и там пошикать, если надо будет. Не успею, мужик уже идет. Мужик уже стремится в туалет пойти. Стремится, блин. Да, вот так вот. Швабру давай мне. Два дня не поиграл, блин, в туалет менеджмент. Все, уже. Хотя какой два дня я не играл, неделю почти. Неделю не играл, и в субботу, кстати, записываюсь что выходной, так-то. У меня есть выходной, я записываю. Завтра Ой, выйдет. Я думаю, мне завтра надо будет вылаживать уже видео. Ну, которое будет по гиташке четвертой, которую я снял. еще не помню, уже во вторник снял, или когда, я уже забыл. Мужик, отойди. Я сквозь мужика прошел почему бы и нет. Так, тут не... А тут вода. Офигенно. Тут вода. Течёт. Блин, серьезно вот эти что? А, да, бляха. Надо опять звонить этому идиоту. Как? Как достать телефон? Я забыл, блин. А, я же телефон забыл. Ну, идиот, конечно. Я думаю, как телефон, а телефон не работает. Потому что я телефон дома забыл, ну, дебил. Вот ты, дебилушка. Телефон ты забыл-то. Телефон-то он забыл, алло, алло, алло, алло. что делать-то, ну, опять я забываю телефон взять, надо сразу, вот серию начинаю, сразу уже телефон брать, или даже вне серии, перед серией, ну, конечно, телефон забыл взять, еще кошелек, я не знаю, сколько у меня денег, вот у меня ноль денег, денег ноль, как я буду звонить сейчас этому? Я даже забыл, на какую кнопку уже на поэтому на... телефон. Просто я сам могу ещё телефон взять и не открыть его. Я хз как уже вот брать. Ну брать-то я знаю как, а вот как. 92 доллара, окей. П. Да, П, все Водопроводчик нанять. П. Чек 5 долларов, окей. Сейчас он придет починить мне. Мой даже я. Придон будет там чинить сейчас, наверное, уже. Потому что и мне там сломалось что-то уже. Что-то сломалось уже. У меня же люди не ходят. Если у меня сейчас никто не придет, это как это так-то Мне еще надо чита отплатить. Заплатить чита, понимаете? Чита еще оплатить. Ох ты, бляха. Ну да, пшикать теперь придется. Я целый день пшикать буду. Надо будет сразу вот эту фигню купить. Не понял. Эээ, в смысле? А, нет, нормально. Думала, она не пшикает. А, она теперь одноразовая будет. Все, бежим. Сохранение? Нет, не сохранение. Не, не, не, не рано еще. Он там что-то крутит уже. Не, типа попшикать? А, нет, не надо. Ему пшикать не надо. Ему и так нормально. Ну, конечно, никто не смывает. А зачем смывать? это не надо. Блин, вот это ломается, это фигово что ломается. Пшикаем всех. Бесплатно. Ну да. Потому что она одноразовая, в принципе. Потому что я. Вот почему я ей пшикаю. Что она одноразовая. Ну, она мусорил, конечно. Всегда. Нет, тут нормально. Мужик, ты смывать умеешь? Нет, конечно. Мужик не умеет смывать. Сейчас счета прилетят, я буду платить только счета. Так, ясно. Надо бежать. Бежать надо, я говорю. Бежать. Бежать. Покупать. А, -а, -а эту фигню? Короче, давай, купили все, давай, пшикать сейчас будем. Ну, не сейчас, а потом. Потом шикать завтра, наверное. Ну, не в, не, не в следующей серии, а в этой серии просто потом. Попозже немножко. Тогда дай мне положить. Да положить, дайте мне уже. Блин, сейчас кого-то попшикну. Да, блин, я не понимаю. Сейчас на мусоре это все. Блин, я не могу взять у меня управление такое фиговое. Я его настраивал и ничего не Мало того, что я его настраивал, так он еще не пьет. Ладно. Так, сейчас проверим. Тут все плохо опять, да? О, офигеть, так тут очень все плохо. Очень. Опять ршиком придется ломать все. Да, да, ршиком, ршиком по голове всем. Чтобы, блин, смывали мне тут все. ршиком по голове всех надо бить. что они не, не смывают ничего, блин. Блин, капец какой-то вообще. придется со временем время вот колупаться в этом. Не люблю свою работу, сейчас. Очень не люблю. Я бы нанял сейчас кого-то, они сами за меня это всё делали. Но не могу. Дедуган. Конечно. Естественно. Естественно надо это всё делать. Потому что они не умеют это делать. чем ты закрываешь? Ладно, хотя бы деньги платят окей. 118 долларов Но это не хватает, это не то Это не то все Это все не то Тут должно больше денег быть Больше, тут должно два раза больше 218 быть но Тогда я могу купить себе все Ну конечно все Ну не все конечно, но могу а жалко, что тут цены, по-моему, нельзя менять. Регулировать, я не знаю. Нельзя. Но почему-то здесь нельзя. Других игрок во всех можно, а в это нет. Я не знаю, это печалька. что нельзя, это плохо, очень. Это печально вообще, печально. Я знаю, сколько туалет стоит. 200, я не буду бегать на 10 раз. Чтобы посмотреть, сколько он стоит. Я знаю, я уже наизусть его выучил, сколько все стоит. Чтобы бегать каждый раз... Что минус один? Что такое? Что, я пробежал, все, я уже минус... Да я ж купался, вроде. Ч ⁇ минус один, да? Ч ⁇ за фигня? Ч ⁇ минус один, я не понимаю. Все же нормально. Все, пошли домой спать. Сейчас, в принципе, я все знаю, я знаю, сколько все стоит. Так-то мне, в принципе, бегать туда по 10 раз нет смысла. Мне просто надо заработать деньги еще. Деньги от рекламы, это реклама, зашибись. Еще плюс 5 евро, окей. Еще сохранение еще будет. А, нет, я посплю и сохранение будет. Она автоматически ставится, если я не успел поспать, например. Ну, я знаю, как она автоматически ставится. Фигово она автоматически ставится. Вообще. Так, то лучше поспать и все. Будет еще намного лучше, чем это автоматически. Автоматически, автоматически, она просто рассчитана для тех идиотов, которые не успели поспать. А я успел поспать, так-то все. Если я не успею поспать, то ну, не знаю. Да нет, я всегда успеваю поспать. Но я не понимаю, как скипнуть это. Да вообще скипнуть можно, нет? Либо это нельзя скипнуть. Не знаю. Да нет, это можно скипнуть, но я не понимаю, как. Как это скипнуть, я не понимаю. Это можно скипнуть, это 100%, я знаю. Это я знаю, что это можно. А как это сделать? Ну, правильно, подъезд кидать колу. Uh -huh. Конечно. Не не делайте так, это плохо. Вы загрязняете только подъезд. И так он фиговый вообще. Вот такой подъезд, как это здание. Весь уже раздобанный. Короче, грязно вообще. Фу, как вообще противно там находиться. Короче. О, 5 евро кто-то ночью еще пришел. Да ладно, кто-то ночью ходит ко мне в туалет? Я и так ушел где-то в 10 часов. А кто в туалет что ли? Да, кто-то. А, это они. Не... А, это мужик тут уже пришел. Уже мужик пришел. А, это мой это он вчера еще пришел? В смысле, он целый день тут сидит? <св> э, это не хо... это не отель тебе, а? Это вообще-то общественный туалет. Тут надо пять минут и выйти, а тут он час, целый день будет сидеть. Закроется и все. Я могу, в принципе, это открыть, в без проблем. Ну, блин, на мусоре. Это, наверное, тот сантехник ходил, он в грязи был. Это mm -hmm. все. Пускай он сам вытирает, если он такой умный, блин. Пришел, еще деньги заплатил ему. Я его вообще... Он мне должен был деньги заплатить. Ты да что там такое? Ну, а что он Дверь сломалась? Что? Дверь сломалась? Ну, видели? Там написано красное. А если красное, я думал, там кто-то сидит целый день. Что? Мужик. Ну, мужик сел, окей. Дверь, дверь закрылась, и там красное написано. А там никого не было. Там что, призрак сидит, что ли? Не понял. У нас что, призраки завелись, что ли? Да нет, нет. Тут надо лук поставить. Нет, не лук, а чеснок. И вампиры завелись, я не знаю, и все. Но с призраками наверное, так не работает. Хотя мой тоже работает. Я хз. Я хз вообще. Работает это так и нет. Мы не знаем. Бумага тут есть? Есть. Она, по-моему, не тратится никогда. Ее поставил, все, она на всю жизнь. Полиция рядом, будьте осторожны. Да я уже сваливаюсь. Мне надо крючки купить. Полиция рядом. Надо сваливать. Надо... А он бежит. Да, тут звуки, как он бежит. О, Нигера идет. ай, афро а, афроамериканец. Хорошо. Ютуб не надо мне ничего делать. <свёздые> 200 евро, как я и говорил. Мне крючки вообще нужны для этой... 5 евро. Так, -а -а, вот. 5 евро. И будут очень хорошие крючки. Очень. Такие... Да блин, а что за бред? Конечно, я не рассчитывал, что я буду сейчас крючки покупать. Ну ладно. Ладно, ладно. Главное, что меня милиция не запалила. Что я тут бегаю, блин. А это что мне полиция сделает? Хотя, не знаю, что-то плохое. Я не хочу знать, что она мне сделает. Это реально, не хочу. Она либо меня штрафует, либо еще что-то сделает. Плохое. Блэд. Блэт, она сюда идет. Она хоть меня ничего не сделает? Разворачивайся! Блэт, она ко мне идет. Блэт, нет! Стой, стой! Что такое? Я, я я застрял блин! Дед, не пугай меня! Милиция вообще ходит. Осторожно! О, кто-то зашел! А я тоже могу зайти что а? а, нет, не могу. Не походу за. Закрыли доступ. Я просто хочу купить кое-что. Блин а, блинчик. Нам сейчас вантусом придется все. Фантусом. Там ватусом надо уже что-то делать. Нет? Все нормально. А тут не нормально, там плохо. Все. Блин а. Ну блин, собака, блин. Да я застрял в двери, блин, пройдите, дай. Там грязно, блин, идиот уже сел. Вот дурак ты, ну ты какой дурак, ну это дурак вообще, ну ты и дурак вообще. Ну конечно же, ну тоже надо было сюда. Ершиком теперь работать. Ершиком. Все ершиком, блин. Теперь Вантус, наверное, уже надо брать. Там уже Ёршик даже не поможет. Да, уже нет. Уже не поможет Ершик там. Ну там и надо Вантус брать. Это бред какой-то. Это капец какой-то. Я, я не могу так вообще ходить. Вантус, блин. Тут уже Вантус не поможет, наверное. Там вообще капец какой-то. Опять человек зашли, блин, вообще. Не смывать не умеет, ничего же не умеет. Даже если один человек не смыл, уже все. Уже все. Уже... Блин, извиняюсь. Конечно, потому что там ⁇ ршикам все. Да. Там все ⁇ ршикам, надо, да. Там вообще вантус надо. Там вантуса, я знаю. Там надо вантус брать. Там надо вантус. Вот там надо уже Вантус, я знаю. Да, Вантус. Вантус. Как они успевают? Я же смыл. Что? Вы что, издеваетесь надо мной? Меня совсем уже обнаглели. Фу, смой. Не смыл. Не понял. Понял, принял, вытянул. Да, Вантус. Сейчас я приду. Сейчас я приду с Вантусом уже. Всем по башке понадою, блин, Вантусом. А что потом будет, если я еще... Нет, не надо, пожалуйста. Там и так все плохо. Я Вантусом буду тут с полчаса колупаться. Сейчас, сейчас. Сейчас все сделаю и пойду. Все, можете идти. Не понял. Чего, блин? Чего? В смысле там закрыто? Вы ч, нормальный, нет? Я поху. Что? Что? Как? Что? Вы на.. Чего? Чего? Там три человека, там два. Фу! Это как это? Двойники там что ли? Что? Офигеть! Давайте. О, что? туалет сейчас купим. Сто процентов. Если их не придут, я в минус не уйду. Тогда все будет хорошо. А если я в минус уйду, то будет печаль. Афи, ты вы видели? Это, это бах, это бах, это сто процентов бах. Это бах. Вот это это бах. Это бах, это бах. Это да. Да, зачем я бегаю с вантусом, если тут все чисто чисто ну пока уже да офигеть ну, да. ну это бах это сто с этой. ну да это все там два человека вышли счета <музыка> оплачиваются да блин а вы что издеваетесь что ли счета оплачиваются это да, блин а не будет нового туалета не будет нового туалета вы понимаете я не успел платить идиот да вообще, что за фигня? Как это серию назвать, алё? Я не понимаю. Как это так-то? Ну, чита оплачивают. Смотрите-то нафиг, я не хочу чита оплачивать. Блин, сейчас минус, все плюс будут, Еще они будут мне должны, блин. Сейчас на какую-то фигню накручу, блин, они еще будут мне должны. должны. Офигеть. Чита оплачивают. Нормально и нет, что оплачивают. Мне плевать вообще. Чита оплачиваются. Мне вообще плевать, я хотел на это. Нет, блин, все испоганили, блин. Я уже хотел туалет купить, серию уже заканчивать. Да нет, нифига, тут серии по 50 минут надо делать. М -м, офигеть, как это счета оплачиваются? Какого фига, блин? ну не могли хотя бы на минут 10 позже, ну. Я думал, я туалет сейчас бы купил. Ну, теперь я уже не куплю туалет. У меня всё. Уже денег нет у меня, я минус не хочу. Хотя я минус бы пошел, наверное, на 100% у себя туалет купил. Ну, себя не они чита оплачиваются. А, всех попшикаю, блин. Вс попшикаю. Ну, правильно? О, он 5 евро дал. Вот сейчас я эти 4 потрачу. Ну, капец. Капец, да, капец. По одной резольке в... в день. Офигенно. Она, ну почему скидки не могут, да? Я хочу скидки, серьезно чтобы она стоила хотя бы 2 евро. Ну, какой 4 евро? Ну, что это так дорого? Ну, Какую-то аэрозольку тут и все. Какая-то аэрозолька 4 евро стоит. Офигеть. Ну, конечно, никогда в, в жизни тот туалет не куплю. У меня либо счета оплачиваются, либо меня кто-то штрафует. Либо еще что-то будет. Я не понимаю <thoughts> ничего. Как это по ней вообще? Как играть можно в эту игру, если там нельзя ничего купить? Только 200 евро собрал, все, бах, и счета оплачиваются, и все. Я не понимаю. Я даже один туалет не куплю, походу. Мне серия надо 50 минут, 100 минут, я не знаю, 100 минут. Часовая серия, блин, с чем-то. Не знаю. А по-другому никак. По-другому никак. Ладно, не забыть опять. На третий день. Это уже третий день идет, считай. Нет, надо 4 дня. Стой, 4 дня? Мы теперь 4 дня. Потому что у нас серии будет длиннее два раза, наверное. Потому что... Потому что... <свы> ну, во-первых, у нас очень редко выходят серии. Если бы у нас каждый день выходили, я бы по 30 минут или по 20 снимала. Но ну, сейчас бы я обращался уже, надо. Но, если сравнить, что у нас серии уже длинные. И у меня времени мало снимать. Ну в три раза в неделю выходит видео так-то надо минимум наверное уже 50 минут делать да минимум а иначе никак иначе я не я ничего я не пройду ни одну игру надо длинную делать серии очень ну по этой игре точно длинной. потому что тут не заработаешь нифига если не будет по 15 серий минут ну то я ничего такого счета оплачиваются офигеть я даже не ожидал, что это уже сейчас, прям сейчас придет. Я думал, ну ладно, там через недельку придет. Ага, конечно, через недельку. Через полчаса пришло уже. Через... Ну, если там время. Не через полчаса, ладно. Раньше. Через минут 10 пришло. Короче. А я в долг могу купить? А ну-ка. Просто ради прикола. Я же могу купить его кредит. Ну, давай посмотрим, можно ли это сделать или нет. Ничего страшного. Если... Да, нельзя. Ну, ладно, хотя бы на витрине будет лежать. 200 евро вам надо, да? Угу. Зашибись. Угу. Круто. Угу. Просто офигеть нормально да это сейчас нормально да шуме 200 и 100 евро еще надо 100 будет там на витрине лежать 10 лет он на витрине будет там полчаса лежать еще но это еще и времени настоящее. а в игре он будет целый день лежать там. Но пока я не заработаю денег Денег не заработаю, не, все. Нет, нет там по-моему реклама закончилась, да? Да. Нет чё то. Как это нет чё то? Ну правильно я же заплатила. Попробуйте мне еще один чё приписать. Я, я вас просто не знаю что. Не буду просто оплачивать и все и все. Я даже ничего делать с вами не буду. Я просто оплачивать не буду, считай и все и, пфф, и все. Ну, в игре можно, в реальной жизни нет. Не получится так. Придется оплачивать такие счета. Счета на, на, на, на, на, на подплеха муха. Блин, ладно, все, не успел. Не успел я. Ну и бывает. Ладно. Что-то мужик пришел и нет? Нет, пока еще не пришел. Не, ну раковины мы купили, смотрите, красивые, да, раковины вообще супер мега супер короче но они стоят внимание 60 евро 60 и 100 есть разница а? есть есть конечно большая разница 100 евро и и тут все купили все все что, бумагу? Ну, потом купим, наверное, в следующей серии. Если она мне нужна будет. Я не знаю, зачем мне бумага сейчас. все 84. Ну, мало, мало. Надо больше. Клиента что-то мало. Я чё, раковина сломалась опять? Я его только что починил, уже сломалась раковина. Нет. Не сломалась. Тут все живое. А ч клиента так мало? А, потому что и комфортно, наверное, минус. А да нет, это не за это, наверное Из-за того, что сейчас время че рано Сейчас они по... начнут приходить, он уже пришли Уже кто-то пришел Сейчас по... как начнут приходить Тут, блин Ну, уже пришли, Атлет, атлеты, отлеты Приходят, блин, сейчас Вон еще, ну, в принципе В принципе, новых клиентов нет, потому что У нас все клиенты есть, у вот все Не понял Я же положил, ты че Ты че, блин? вообще, что ли Вообще, вообще, что ли, вообще? Он вообще? Вот он вообще? Так, нормально все смыто, смыто все хорошо. А тут не очень смыто. Ну да, все-таки надо эти туалеты покупать, они реально хорошие. Это для, особенно для вас, для вас именно, именно для вас. Для... Да как это? Вы что издеваетесь, опять ёжиком все, опять ержиком всех по голове, да? Да положить эту плитку, блин, дурак. У меня плитка так раз очень хорошая. А ну-ка, конечно, ршик. Ёрышка. Вс, ршик опять придется. Что? Позвонить? Что? Кому позвонить? Вы что, идиоты, что ли? Вы должны позвонить. Кому? Кому я сейчас позвоню уже? Распыление? По борьбе с вредителями? Чего? Серьезно? Блях, чего? Это, это вы должны позвонить. Я позвонил. Что, блях? Чего? Я позвонил, не знаю, они ответят мне. Это, по-моему... Вы что, серьезно? Тараканы? Что? Да ладно, таракашки, че дерутся? Это что, лето? А, ну да. Должны позвонить. Я позвонил, не знаю, что они мне сделают. Что они начнут? Деда не. Что? Чего? Чего это за ковло? Чего, блин? Чего? Серьезно? Ничего себе. А ну-ка стой. А ну-ка стой на превьюшку. А, убежал. Эн, дурак. Ладно, я потом найду. Я потом его найду. Ничего себе. на туалеты я не знаю. Ну, да нет, не успеем мы купить их. Ты в туалете застрял, мужик. Да бляха, меня закрыл-то, я же не... А, меня сейчас ещё... ну это прикольно что это сейчас было Я... это Вьетнам какой-то сейчас да начинался офигеть ну да наверное какой-то Вьетнам, да себе. офигеть такие да. вы Фигасе. фигасе тут у угу. нас нифигасе нифигасе вы фигасе на мураль на мураль нет. Нет? Странно. Значит, надо окно открыть. Ну, правильно, окно откроешь, все нормально будет. Сейчас будем смотреть. С бегать с фигней. фигнёй. Смотри, здесь кто на мусорю. Так, тут вроде бы никто не на мусорю. Ну да, Вьетнам тут начался. Наверное, да, они же помыли. Ну да, вот эти кто... А нет, не помыли. А, ну даже они ж не слабые. Распыляли просто ядом. А, ну да. Рекламная сделка закончилась. Я в курсе, у не было. Я в курсе, надо ее покупать опять, да? Они не предлагают мне пока рекламу? Нет. Никто мне 12 часов... 12 часов? Дядя, вы чё? Дядя, ты чё вообще, что ли? Он на перевьюшке у нас был уже. Ну да, в 12 часов ночи в туалет только ходить надо. Не надо пошипать. Да, или надо? Да нет, надо, наверное, уже надо. А, нам же рас... а, ну да, нам же распылили. Нам же распылили. Пацаны там, за 5 евро. Они нам таракана вывели и еще распылили. Ну, красавчики. Что сказать еще? А, можно их вызывать. Ну да, это, кстати... И это впервые у меня такое. Таракан. Откуда они взялись вообще? Откуда вы вообще взялись, Лю? Тараканы. Тараканы. А, нет, не распыли. Не распылили все-таки. Все-таки придется самому... Самому придется это все. Не понял. Ну вот так. Придется самому это все делать. Я думала на самому. Хочу а сразу после какого-то... Вот этого... Человека... А тут не надо? В смысле? В смысле здесь не надо? Как это? все нам помог, что ли? Это не может быть. Да, конечно, не надо. Ага, конечно. Не знаю, что у меня поломано немножко эта фигня. Не надо, конечно, не надо. Ага, сейчас. Не надо мне... Угу, угу, угу. Конечно. Да, улицу распыляем. Ну, правильно. Я улицу распыляю. Что такое? А что, а что, удивление? Нет. Мы, кстати, мою серию назовем. Даже не туалеты покупаем, а борьба с тараканами, не знаю. Да, кстати, мы это так и назовем. Потому что мы тут туалеты толком и не купили вообще ни одного. Ни одного? Не купили. У Нас даже денег не хватит, наверное. Мы его, пыт... мы, наверное, его следующей серии купим. Это какая у нас серия? Шестая, наверное, да? Да шестая, я не знаю. Чест... Наверное, шестая. Короче. Да, шестая. Да, пройди ты уже дверь. Он не моет уже. Он так, так устал, что... Ну все, спи так устал что он не может подняться даже на второй этаж себе домой вот так вот он устал вот так вот устал а тоже кстати устал блин а вот что страшно игра сохранена ну хорошо так что такое все по короче пошлите пошлите да все сейчас помоется еще одна, еще одну штуку, серию. Какой серии? Нет, еще. Не одну серию. Тут еще две, наверное, серии надо будет брать. Потом еще надо еще две серии. Короче, дофига серии надо. Очень дофига. Просто очень много серий надо. Да, очень много серий надо. Короче, побежали. Да. Что-то у нас еще никого нет, ну, понятное дело. Кто сейчас еще придет, мне, Ко мне. Короче, сейчас, да. Вот тут, вот тут, вот тут. О, пол мыть надо. Ну, конечно, как же им без пола мыть вообще? Всегда полно домой. Хотя вчера ничего такого не было грязно. Вчера пол не надо было мыть. Хотя нет, здесь надо было. А, да. Здесь надо было мыть, короче. А пока тут ничего особо такого нет. Да. Что, там еще никого нет? Еще никого не Только двое. Тут. А, ну вон еще и афроамериканец идет. Но невкус, ни в коем случае не... Ни... Ну, короче, вы поняли. Ни, ни в коем случае не называйте его, кроме... По-другому как-то. Нет. Вот именно так его называют. А то... А то Ютуб забанит. Угу. мой уже забанит. Еще в начале, когда я говорил. По-другому как-то. Ну, уже мой забанить. забанит. Но, надеюсь, не забанит. Так, тут нормально. Туалетная бумага. По-моему, туалетную бумагу уже менять не надо. Если она есть, то все. Либо они не пользуются, или она просто для красоты. Ну, вряд ли для красоты, не просто для красоты. Не для красоты, наверное. Но не для красоты, она для этого, как его? М комфорта, для комфорта, да. А то уже забываю начинаю, хотя и уже писалось комфорта, минус один, все равно забываю вечно. 135. Ну блин, мы не успеем, наверное. Даже если будет каждый день по пять человек ходить... А... Ой, это уже в туалет бегут, да? А, нет, просто бегают. туалет бы так бегали лучше. А это он опять идет, да? кто это идет? Это он, наверное. Это он, он. Он. И там еще мужик 12 часов ходил. 12 часов мужик ходит, нафига, дофига, пол первого даже, пол первого пришел мужик, нормально, из ресторана, по-моему, в ресторане что, туалета нет, походу у нас только в нашем городе туалеты есть, больше нигде, у меня такое чувство просто, у них дома нету туалета, у них только туалет есть, вот, мой, в городе, больше никого нет, ну реально, у меня такое чувство, в смысле, они... Как это всю туалетную? Да ладно. Всю туалетную бумагу. Не, ну это плохо. Это печалька. Если реально... Как я ее вчера поставил только? Вы чё? Вы совсем что ли? еще себе забираете домой, что ли? Э, так нечестно. Вы что? Руки вытираете вообще, что ли? В смысле? У ну, реально взяли и забрали? Вот она опять на мусоре. Ну ⁇ -мо ⁇ ну что такое? Ну что за бред, а? Вы что за блин а я что происходит? Я застрял опять в стене, в двери, блин. Да тынь все, я сделали, я сделали все. Пожалуйста, не мусорите, а то у меня каждую минуту пишет комфорт минус один и все такое. Сейчас я все проверю, то все чистенько нет. Так, я лечу и проверяю все вот так. вот. Ну типа лечу, но я на самом деле не лечу. Блин, а врезаюсь, в, блин, в стену, блин. Идиот. Вырезается в стену и все. Ч делать, непонятно. Окей, пошел сюда. А мужик-то. Ну мужик сюда, понятно. Опять идет. Вот как я успею дверь. Как это? Ну тут надо самоубирающий сто процентов. Тут надо самоубирающие 100%, 100 ставить. Самый самый смывающий, короче, все Супер туалеты надо за 200 евро покупать. Мужикам, и, короче, потому что они вообще... Ну хотя бы кому-то купить надо, уже неплохо будет, если я кому-то куплю. Да как вы успели-то, ну? А, ну да, как вы успели? Только что зашел и... Как вы успели, блин, и правда. Так, ну смывать они не умеют. Они никогда в жизни не научатся, серьезно. Даже не знаю, им по голове давать они не научатся. Ну, серьезно, говорю. Вот серьезно. Никто не научится смывать. Только я буду бегать и смывать. Вот так вот со временем, пока не куплю хотя бы туалет один. Один не поможет так сильно. Они все равно в один будут ходить. Ну хотелось бы, чтобы они ходили в один. Тогда, ну хотя у меня. Проблем, проблем будет с деньгами. Но а я хочу деньгами, чтобы у меня не было проблем. Чтобы было все хорошо. А чтобы было все хорошо с деньгами, надо не платить налоги, во-первых. Тогда у меня с деньгами все будет отлично просто. Так, где тут? Дед. 170. Но мне все равно не хватает на туалет. Не хватает. Должны еще раз 5 всех сходить вместе. Или мне на чай положить, я не знаю, на чай. На туалет положить, не на, на новый туалет. Самоубирающий, удобный вообще, короче. Офигенный. 40 минут идет серия. И на туалет не хватает 20 евро. Дед, даже Дед мне не поможет. Ну, 190 будет, если так почитать. А нет, может быть и хватит. Кстати, хватит, наверное. Да, нет, не хватит, не хватит. Наверное. Ну сейчас дед заплатит еще. Хотя, может быть и хватит, но я распылитель не куплю. А фиг с ним я куплю потом. Дед, давай деньги. Давай, иди, такой идиот, блин, идиот. Ага. Давай, дед. Деньги. Давай, давай. Не забыл. Положил деньги. Корселовчик. Короче. Ч там у нас? Угу. Так. Так, да блин, отойдите все, отойдите, отойдите все. Так, ну, сейчас они еще, еще мужик придет вечером. Сколько сейчас времени? 10 часов, да? А он придет где-то в 12 часов. Он уже идет, наверное. Мужик идет? Давай, вставай, задолбал уже сидеть. Давай, ты мне деньги, ты 5 евро должен мне. Мужик, вставай, вставай, ал, вставай, вставай, мужик. Мне деньги нужны, 5 евро нужно, алло. Чё ты сидишь? Давай, давай уже, задолбал. Блин, не работает. Блин, ну конечно. Ещё распылитель? Нет, еще рано. Нет, после мужика распылитель будем тратить. Пока нормально, пока не надо его тратить. Ну блин, ну что за фигня? Ну мужик сидит, не хочет вставать. Мне 5 евро нужно, ну алло. На туалет, ну это же для вас, наоборот, лучше будет, если вы мне заплатите 5 евро, я куплю за 200 евро туалет, это же для вас, а нет, не куплю, наверное, нет, я не буду, я, я ради туалета даже чинить ничего не буду, вот реально, реально, реально, ради туалета, только ради вас, Они даже раковины чинить не буду, это в следующей серии, да, напоминаю опять же. Счета какие-то тупые сейчас не придут, им будет хорошо. Если они не придут. Да. Ответ отправлю. Угу. Ну, сейчас ночью все едут. Я... Да, хорошо. Все так. Все. Счетов <клёк> нету пока никаких? Счета, счета нет, счетов нету пока. Ну, иди ты уже спать. Два часа, блин, ночью. Ну, Алё. Мне, завтра, мне уже туалет надо покупать. Спасибо. Не прошло и 200 лет. Хотя нет, прошло, наверное. Ну, в игре точно 200 лет уже прошло. О, здорово, мужик. Ему вообще не спит. Два часа ему тут... Ну да, работа это и есть работаю. Спасибочки! Спасибочки за туалет новый. Пацаны, туалет купил на 43-й минуте. Да, на 43-й минуте я купил туалет. <с> так и напишу в описании. На 43-й минуте я купил туалет. Куда его поставим? Сюда, нафиг. Сейчас мы этот нафиг на продажу. Распродажа будет. Аукцион, да, распродажа. Покупайте туалет за миллиард евро. Офигеть. Понимаете? Это, вы понимаете этот туалет? Этот не даже как-то вообще, не по себе. Нет, давайте... Офигеть, короче, все, движение. Мужик, давай идти, там, и размешивай, мне плевать. Я надо уже, распылять сейчас. Ой, все, все, все, все. Все, все, все. Есть, есть. Есть попадание. Он сейчас мне 5 евро даст, наверное. О, красавчик. И я так раз на ему сейчас. Этого идиота, который будет не чинить. Идиота, который будет не чинить, да. Он мне сразу деньги даст, наверное, за рекламу. Наверное. должен дать деньги уже. Побежал дорогу домой, короче. Все, домой идем. Ну, деньги придут за рекламу потом и. Надеюсь, тут чувак туалет не будет идти. Короче, сороковая минута. Ну, это самая длинная серия опять. Это самая длинная серия по туалет-менеджменту. Наверное. И еще, по-моему, самая длинная серия вообще в истории моих видео. Ну, если кто смотрел, тут поймет. Кто вообще смотрел? Короче. Все. Все, игра сохраняет. Отлично. В этой серии мы купили туалет. На 40 какой-то минут их фиг вы знаете. На 43, короче. Да, ну да. Он вообще суперский. Мне прям нравится вообще. Ма просто. Ма просто туалет. Короче, да. Вот так вот, такие вот дела, деля, деля, да опять же посмотрите наличие подписочки красной кнопки. Если она есть, то нажмите на нее уже не будет. Ага, будет уже серая, как и у большинства людей. Ну 60% 60% смотрит меня с подпиской, а 40% нет. Ну, мы там 35, я не знаю. Вот эти вот 40% или 35% вот зайдите на это видео. И посмотрю, ну или просто я вам не знаю, <смех> как-то зайдите на канал Black Channel, опять же. И там, ну, поймая фотография будет. Короче. Ну, кто меня смотрел, там, кто смотрит, до сих пор и не знает, что у меня там выходит, без подписки смотрит. Нажмите, опять же, проверьте, если она есть. Все, короче, проверьте, чтобы Нажмите на колокольчик тоже все И лайк, ну, обязательно. Короче, да. Ссылка на плейлист ролики будет в описании. Пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Все, пока.